После того, как вы поймете, с кем можно связаться, дело за вашим навыком, нетворкингом или другими словами умением говорить с людьми, лучше всего позвоните, и договориться о встрече, чтобы затем, если вы осмотрев предложение, решите купить его, суметь договориться с продавцом так, чтобы вам это обошлось по самой низкой возможной цене.